На подмосковном картодроме «Маяк» состоялся 24-й этап традиционного кубка «Соди» World Series для юных пилотов от 7 до 14 лет. От предыдущих этапов этот отличался суровой погодой. Перед самым уикендом наступила настоящая зима. Это большая проблема для юных пилотов, потому что им становится тяжелее ехать с каждым кругом, стабильность теряется и борьба с стрессом. Резина специфическая, ее вывозит из поворота, если пилот влетел туда чуть-чуть быстрее, чем должно быть. Машина сразу начинает скользить. Ехать в таких условиях непросто. С одной стороны, надо следить за постоянно меняющимися условиями на трассе. С другой, терпеть зимний холод. А это от круга к кругу все сложнее. Однако ребята куда больше думают о победе, чем о комфорте. Сказывается спортивная закалка. Необычное то, что на трассе очень миксовая дорога, то, что и лед, и снег иногда кто-то выносит, и асфальт. Можно можно как снести с трассы, так и спокойно проехать. у руки мерзнуть, Это прям вот проблемно. То тормоза немного примерзают бывает, и ну, газ залипает, это самое печальное. Летом я более телом работаю в поворотах, а зимой ну, так все спокойно происходит. Надо зацеп искать зимой. Летом мне нравится из-за того, что можно на скорости быстро заезжать в повороты, очень чувствуется машина во всяких местах. А зимой интересно в том, что держаков нет вообще. И очень интересно вот сравнивать свои силы, то, что вот занесло, и нужно вырулить из этого заноса, чтобы не развернуло и не потерять позиции. Ну, если лед, например, сплошной по трассе, то надо ехать там, где больше снега, так лучше зацеп. Ученики порадовали, мы на подиуме, не все реализовали себя на сто процентов, но есть пилоты, которые стрельнули сегодня. Пришли новые пилоты, сейчас некоторые пилоты быстрые приходят в взрослую серию уже по возрасту. То есть в любом случае приходит следующий сезон с переменами. В первой гонке победил Алексей Мухин, во второй – Николай Василевских. Лучшим среди пилотов класса «Мини» оба раза стал Григорий Едигаров. Он же удерживает первую позицию в своем классе по результатам всего чемпионата. При этом в классе «Кит» по результатам всех 24 этапов лидером остается Стас Федоров.